Че? Еще? Да, еще 5 рублей. Мы, этой... Мы сегодня, походу, по монеткам, но не по тем, да? Ну да, ну. В этом, как в, в этой яме, еще 5 рублей. Волк, у тебя в руке что-то? Не знаю. Ты отводишь руку? Блин, еще пятерек. Да пипец! тебе и поверхностный сигнал, да? <свят> да я в шоке <свят> Блин, вот это было бы хорошо, когда росыпью, монеты <свят> Современные, конечно, тоже прикольные <свят> Что там у нас еще от гармошки, что-то, да, говной? Да, слушай, там, если разобраться, пятерик по каталогу Какой-то есть, по-моему, восьмого года какой-то там СПБ, что ли, какой-то стоит там порядка трехсот тысяч на Ты думаешь здесь такой? Ну, не знаю, надо посмотреть какие там. Ну давай еще пять рублей в этой же яме. Да. Момент. В смысле? <сёк> <сёк> тут поход кошелек тут поперек. Было бы клево, если бы это был царский кошелек. <сёк> ну извините, тогда таких не делали. <сёк> Что там упало? В общем, прикольно, конечно. 15 рублей сейчас на буханку хлеба найдем вроде больше нету. Ну ты так по кругу чуть-чуть по воде. Держи, Может можешь. 10 рублей? Да ладно. Еще есть. Блин, правда. Походу роспи. Слушай, ну машину мы сегодня выкопали. Еще. Будет еще и на бензин сейчас. Не, ну Додж Рэм второго года хорошо тоже. Ну да, раритет. Уже. Подожди. Опа, еще. Я говорю, копай здесь. Блин. Слушай, здесь кто-то, мне кажется, закапывал это. Да ладно, клад? Не знаю, может клад нашли, правда. Клад. Ну мы его нашли, да. Ну что так 5-то, 10-то нет, ты ч? Что-то как-то не густо. Слушай, еще. Выкопал тут где-то. Посмотрим. Ты выкинул его, по-моему. Нет. Это непонятно про... О! У кого-то из кармана, наверное, высыпалось просто. Что-то мелкое, похоже. Лежал, отдыхал. Блин. Да ладно, <рех> что такое? Что-то очень мелкое. Блин, ты да что такое? Мне кажется, он уже лагает. Блин, да ладно, перчатку что ли? Все, выпало. Что, у меня в руке, что ли? Бриллиант. Брэллин, твоя рука! Рядом? Что-то рядом, наверное, держи. Thank <laughs> you. Да. на мороженку хватит не знаю рублей 200 а ты как думал паши как на галерах нашел Еще одна монет. Я уже даже знаю, что это будет. Что? Пробка. Нифига тебе пробка. какая цветной. Какая-то штука бронзовая, кстати. Походу бронзовая, да. Знаешь? А так еще вот еще монетка. Короче, солнце монеты. В общем, мне назит наела спуска. Смотри, две монеты сразу в режиме онлайна.